Так, ну что, всем привет. Сейчас у меня загрузится ссылка, я посмотрю. Так, выключу так, звук. Конечно. Как всегда. Так, добрый вечер всем, кто пришел сегодня. Всем тем счастливчикам, кто пришел, кто попал. Сегодня мы говорим о, о разбавителях. Давайте так. Пока я говорю о разбавителях, зачем они нужны, как их применять и так далее, вы пишите мне все, что касается разбавителей. Так, сейчас вообще вырублю звук. Вот. А в конце я хочу, чтобы вы написали мне свои вопросы вообще любые, из которых я выберу на следующий вебинар тему. Итак. Разбавители для пигментов. Нужны ли они вообще? Ну, я говорю об этом часто, но вот я решила зафиксировать и на YouTube-канал выложить это видео, чтобы уже оно там было. Сейчас вот у меня тут, смотрите, три пустых мисочки. Я при вас поштрихую, покажу. Я разбавители не использую уже давно. Я рекомендую разбавители использовать всем тем, кто только начинает работать, у кого есть намеки на стыки, на вот эти вот, знаете, соединения блоков, которые не мягкие, когда у вас получаются такие как бы, полосочки, пятнышки какие-то. То есть в этом случае, если у вас есть хотя бы намек на это, вам нужно использовать разбавитель для того, чтобы снизить Концентрацию пигмента, красящего вещества, то есть не пигмента, а именно красящего вещества. А наши пигменты, они очень концентрированы. Сейчас на рынке, в принципе, много уже концентрированных пигментов. А Кто-то их разбавляет еще на этапе там, розлива в бутылочке. А мы этого не делаем. Они вот максимально концентрированы, насколько это возможно. А поэтому мы вот теперь продаем разбавители. Раньше мы сами работали обычной водой для инъекций в качестве разбавителя. Сейчас у нас разбавитель той же фирмы, что и пигменты. В нем, кроме воды, естественно, потому что основной ингредиент это вода, присутствует гомомелис, глицерин и, может быть, какой-то консервант, но они его даже не указывают. Что, для чего это нужно? Для того, чтобы консистенция у разбавителя не была такой же, как вода. То есть, вот так, максимально жидкой. Я сейчас налью вот сюда пигмент в одинаковом количестве и в один добавлю разбавитель, в другой добавлю воду. Чтобы вы понимали, много мучились еще на этапе, ну как бы, ну как много, не, не то чтобы прям мучились, но вот с новичками и в школе, в плане, когда они льют воду, чтобы меньше избежать ошибок, они ее наливают много, то есть там чуть ли не один к одному в пропорции, а то иногда больше пытаются и начинает поливать пигмент. Прям вот Он становится настолько жидким, что из носика течет, брызгает, все становится грязным, работу не видно, и это жизнь, на самом деле, усложняет. А почему я обычно говорю, что 1-2 капли на 6-8 капель воды, не больше? А нужно это только для того, чтобы на носике аппарата вашего, вот здесь вот на кончике, не засыхал пигмент такой бляшечкой, знаете, из-за которой становится не видно место прикосновения иглы кожи. Вот только для этого я рекомендую одну, максимум 2 капли воды добавлять. Ой, воды а, разбавителя, а, ну, нашего конкретно. Если вы овладели штрихом, то в принципе вам разбавитель не нужен, потому что концентрации красящего вещества в коже, то есть вот в итоге, да, в готовой работе и в зажившей, соответственно, вы можете добиться при помощи техники просто техники, то есть штрихи равномерные, лежат на одной глубине, положенные с одной скоростью примерно движение руки я имею в виду, и, соответственно, у вас там идеальный градиент, у вас нету стыков, у вас нету пробелов, пятен и ошибок, и вам ваша работа идет быстро, и ну, как бы вы не боитесь ничего, результат предсказуемый. Но если вы мастер начинающий, то да, можно добавлять. И, наверное, я тут уже сейчас порисую вот обычный наш пигмент. Кроме того, что, наверное, может быть, я даже еще и потом на бумаге порисую, чтобы было понятно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, Вы должны понимать, что чем более как бы, концентрированный пигмент, тем более ярко, соответственно, тем более холодным он будет выглядеть. Почему холодным? Потому что это такой визуальный как бы обман, потому что, если вы смотрели мою колористику, пигмент тот же самый, просто из-за того, что он плотно лежит, он таким более насыщенным смотрится и вы можете, вам может казаться, что он как бы холоднее выглядит. На самом деле, все то же самое. Так, что у нас там? Вторая камера, чтобы было видно, подключится сейчас. Так, что я? Пигмент я налила. Так, ой, разбавитель. Но разбавитель я не подготовила. То есть разбавитель вот он, наш обычный. И вот во вторую я наливаю 4 капли пигмента. Уже чтобы, знаете, ну, вы можете чуть ли не один к одному разбавлять, и ничего страшного в этом нету. И вот в последнюю мисочку я наливаю э, с моей супер пипеткой. 5 капель налью воды, помешаю. Когда вы добавляете разбавитель, вы а, автоматически добавляете прозрачную жидкость да, и, соответственно, на ту же самую каплю пигмента у вас снижается количество красящего вещества. Соответственно, вы а, в момент работы можете, знаете, где-то там закопался, а пигмента там не легло столько, сколько его легло бы, если бы вы работали чистым пигментом. А, и ошибка не видна. Понимаете, да? О чем я говорю? Этот вебинар не будет сильно долгим. Я потом поотвечаю на ваши э, вопросы. Так, машинка у меня. Ксион обычный, мой подопытный домашний. Так, и что я делаю? Я набираю первый пигмент. Здесь вот я работаю. Я, кстати, могу, знаете, поработать длинным штрифом. Некоторые мастера так работают. В две стороны. Вы можете еще заодно посмотреть, что когда работаешь в две стороны. Сейчас я уберу руку, станет м, понятный вид. Пигмента обычно ложится чуть более холодным. Потому что из-за длинного штриха у вас больше возможности подзаглубиться, так и я поработаю тут же таким не длинным штрихом. Кстати, знаете, я сейчас что сделаю? Я еще и эм, здесь рядом тоже. Нарисую такие вот, часто, часто которые ошибки создают мастера. То есть, начало штриха воздушное, а окончание штриха такое резкое и получается такой наплыв в конце. То есть, вы как бы резко останавливаетесь. Это ошибка частая на начинающих мастеров и она же создает проблему. Потому что даже если вы начнете потом в середине блока и у вас будет такой же штрих вы видите да появляется такой полосатость появляется потом когда вы будете пытаться все это дело перекрыть у вас ну, как бы вам сложнее будет потому что надо попадать только в пустые места чтобы не наскочить на уже и так темные а пигмент а пигмент кроющий вашему клиенту стало уже слишком ярко то есть это все опасно так, что мне надо сделать еще? Ну, я могу вот здесь вот еще пройтись, соединить. Уплотнить, чтобы было чуть ярче. Ладно, мне надо, чтобы пигмент кончился, я его просто вылью. А то это долго будет, Но что машинка набирает много пигмента. Можете пока писать свои вопросы, касающиеся именно вот разбавителей, концентрации, зачем, почему. Состав у разных разбавителей разных фирм немного разный, в зависимости от того, из чего состоят пигменты, то есть какая у них основа. Так, сейчас я набираю. Конкретно наши это вода, гомомелис, это какая-то приправка, чтобы заживала быстрее, там раздражения не было, по-моему, что-то такое. И глицерин, чтобы не было совсем жидко. Так, и таким длинным штрихом сейчас пройдусь опять. Как видите, я совсем не меняю скорость. Я имею в виду скорость аппарата. Коротким штрихом. Визуально кажется, что даже точки стали меньше, но на самом деле прокол одинаковый, точки одинаковые, просто чуть более жидкий пигмент все равно становится и подается он, скажем так, более мелкой какой-то такой точкой. Такое ощущение просто. Так, и что тут я? И, и я ошибку рисовал. И такой же вот дурацкий штрих, который... То есть вот сейчас он у меня точно такой же, но он уже менее ярко выраженный за счет того, что пигмент разбавленный. Если вы совершите ошибку разбавленным пигментом, исправить вам ее будет легче. Но работа ваша будет длиться дольше. Так, опять вылью остатки, чтобы не было путаницы. Так, и возьму пигмент, в котором много воды. Кстати говоря, сейчас на латексе, скорее всего, он не будет прям литься, да, поливать, все пачкать, но если бы был здесь хоть чуть-чуть волосков, хоть намек на это, то здесь был бы просто потоп из пигмента. Чем более разбавленным выглядит пигмент, тем он более... Вернее, чем более разбавленный пигмент, тем он более... Теплым смотрится. Это просто потому, что он ложится более прозрачным слоем. Не потому что я там работаю более поверхностно или что-то такое. Так. Он думает, что же мне так, я страдаю. Я же не свои прекрасные очки. Училковские. Так, и что тут у нас правильный штрих? Тут уже совсем какая-то пыль получается, смотрите. Такая полупрозрачная. Причем у меня на автомате хочется сразу найти... И он, кстати говоря, а, ну вот здесь вот должно быть видно сейчас, смотрите. Где, где, где, где, где. Как мне вот это сделать, чтобы видно, не видно? Наверное, не видно. Знаете, на иголке у меня сейчас висит капля на носике. Она висит, она не упала, но из машинки, наверное, вот здесь покажу. Нет, как мне показать лучше? чтобы было хорошо видно. Нет, здесь вообще без вариантов. Ладно, я так настроила. Короче, верьте мне на слово. Вот здесь на носике сейчас висит капля и уже пигмент не остается, потому что он из носика вышел просто-напросто. Вот, Но он не капает, ничего не пачкает. А, Но ну смотрите, насколько раньше в носике пигмент закончился. А, и многие мастера на автомате, думая, что все еще у них там пигмент есть, они начинают работать, травмируют кожу зря. Она становится красная, воспаленная. Вот мне очень много присылают таких работ, когда говорят: смотрите, вот я поработал. Что же это такое? У меня у меня ваш пигмент лег красным. В итоге там все понятно, там просто-напросто травмированная кожа и больше ничего вообще красненькое. Вот тут, кстати, кроется засада. Когда ты разбавил пигмент сильно, да, один к одному, возможно, ты вроде ошибок не совершаешь, но он ложится настолько бледно, что его почти не видно, и мастера заглубляются автоматически. Поэтому тут, на мой взгляд, идеально это вообще работать не разбавляя. То есть освоить штрих таким образом, чтобы не разбавлять пигменты, чтобы работа ваша шла быстрее. А если вы разбавляете, то буквально там одну каплю, чтобы, чтобы ваш пигмент ложился, был концентрированным, но чтобы не было так сейчас с зеленоватру. Блин, сейчас будет эта засада, как обычно, когда в конце ты такой взял и положил больше штрихов. я вазелина больше использую. Короче, зона очистила работы. Ну, смотрите, вот здесь вполне хорошо видно, что там, где самый яркий пигмент, хуже, ярче всего видны стыки. Прям вот пятна такие необратимые. То есть, чтобы их исправить, нужно прям запариться и прям мелкими штришками между ними, либо закрашивать плотником, а это некрасиво. Там, где, ну, как бы оптимально, это когда разбавитель. То есть, если вы не совершаете ошибок. И вот здесь вот тоже видно, смотрите, кстати, на, на самом первом штрихе. То есть, вот когда вот это вот движение длинное, да, я таким движением не работаю, но есть мастера, которые работают. И даже если штрих абсолютно стабильный, именно из-за того, что он стабильный, часто появляются вот такие вот горизонтальные, как бы полосочки такие. Это значит, что Рука двигается настолько с одинаковой скоростью, что иголка бьет тоже в одни и те же места, только вы продвигаетесь постепенно в сторону, и вам надо с учетом этого работать, знаете, как блок один ниже, один выше, один, не блок, а штрих, один ниже, один выше, один ниже, один выше, чтобы у вас как бы вот это все сравнивалось. Вот, ну, это если вы работаете таким длинным штрихом. Короче, вот здесь вот у нас видно, что, ну, легли равномерно штрихи нормально. Вот здесь, где у нас разбавитель обычный, в принципе, там концентрация не сильно была, намного меньше, чем у неразбавленного пигмента. Я добавила только так, чтобы ну, как бы не подсыхал, чтобы было комфортно работать. Там, где я налила водичку, во-первых, я два раза набирала, помните, да, пигмент, пигмент, потому что он у меня тупо вытекал из носика, висел капелькой на носике в сторону. Тут у нас перфекционист сидит. Ему надо, ему надо, чтобы в серединке было. Всё, я все я поняла. Вот. Но зато в самом вот, вот этом последнем вот блоке видите, хоть я и совершала вот эти ошибки, где стыки были, они ну, почти не видны. Ну, кстати, во втором не видны но у меня просто проблема на самом деле в том, в том чтобы стыки совершать. Поэтому, я думаю, если бы я там чуть-чуть поярче сделала, было бы нормально. Короче, на мой взгляд, разбавитель нужен. Начинающим мастерам, либо мастерам, которые перешли с перманентных пигментов, в которых очень много, о, знаете как, знаете, как которые, в которых мало содержится красящего вещества. То есть они привыкли работать там чуть ли не барашками. Если вы вот работали в такой технике, то вам, безусловно, нужно разбавлять. Если вы мастер опытный, то вы можете любого градиента, любой прозрачности добиться при помощи техники, а не разбавителя. Да? Ну, смотрится с разбавителем чуть нежнее за счет все-таки, видимо, того, что в каждом уколе остается пигмента чуть-чуть меньше, чем там, где мы не разбавили, не разбавили. Вот чуть-чуть меньше пигмента, соответственно, точка чуть-чуть меньшего размера и уже пыль получается такая более нежная. Вот. ну И там, где мы разбавили водой, причем довольно сильно, есть вероятность, что мастер заглубится, потому что у него будет раз за разом не укладываться пигмент в кожу. То есть, он нажим правильно использует, пигмента в коже мало. Он начинает давить сильнее, потому что это первое, что приходит в голову. Пигмент в кожу вносится на большую глубину и становится сразу автоматически более холодным, более серым. Плюс перепаханная кожа, потому что буквально первые там 2-3 прохода, он старался работать правильно, но кожа, разрушал и получается что когда много разбавителя или много воды для процедуры это не очень хорошо поэтому добавляете на допустим на 6 капель воды одну каплю разбавителя и это оптимально на первое время потом вы придете самостоятельно к тому чтобы вообще в принципе пигмент не разбавлять совершенно точно нельзя разбавлять не нужно разбавлять если вам нужна плотная хорошая такая яркая стрелка, потому что иначе вы будете тоже как бы в холостую работать, а вам зачем это нужно. А если вы работаете на тенях, то первое время точно нужно разбавлять, чтобы было понежнее, когда вы придете вот к хорошему правильному штриху. Можете переставать разбавлять, потому что в таком случае ваша процедура будет молниеносной, потому что пигмент сразу ляжет в кожу. А на бровях я ну, не сторонник разбавителя, он не нужен в принципе, потому что краски вполне себе самодостаточные, достаточно жидкие, очень концентрированные и ваша задача просто владеть правильным штрихом. Вот. На губах ну, тоже можете применять в зависимости от нужного результата. Если вам нужна акварелька и вы боитесь, что вот на губах очень ну, многие мастера ставят пятнышки. И все таки если вы боитесь этого и вам не нужна плотная, плотный прокрас, то разбавляйте пигмент. И опять, если вам нужен помадный прокрас или если вы владеете хорошо техникой, то вы можете пигмент не разбавлять и будете работать гораздо быстрее. Составы разбирать я не буду, потому что, во-первых, почти никогда не указывают. Концентрацию почти никогда не указывают производители. И на первом месте всегда стоит, естественно, вода. Довольно простой состав, потому что обычно это вот 3-4 максимум ингредиента. И как вам сказать, когда мне начинают писать, а что если я куплю глицерин и буду сама добавлять, ну это на ваше усмотрение, потому что все-таки производители пытаются делать свои, как бы сказать, краски и разбавители, все то, что в кожу вносится, более-менее стерильным, а глицерин, если честно, который продается в пузырьках в аптеках, я не знаю вообще для чего он, вряд ли он для того, чтобы вносить его в кожу. Возможно, что я не настаиваю, но вы можете получить какие-то проблемы. Ну, как бы, мне кажется, разбавитель он такой недорогой, что вопроса покупателей нет, нету. Если вдруг он у вас кончится, нету ничего страшного, если вы поработаете обычной стерильной не дистиллированной, не из-под крана, а просто стерильная вода для инъекций. Вот ею, если поработаете. Добавлять хлоргексидин или физраствор вообще не вижу смысла, потому что хлоргексидин – это антисептик. И вообще, когда с ним работаешь… Я когда-то пыталась, знаете, все мастера у нас работали хлоргексидином вместо воды. Пытались им стирать, то есть, чтобы максимально стерильно было во время процедуры. У хлоргексидина есть свойство такое. Он как будто втирает пигмент в кожу, с ним прям очень тяжело его стереть с кожи. Поэтому в качестве разбавителя я не вижу смысла тоже его использовать хлоргексидин ну как антисептик он там вам не поможет внутри в коже а в нем есть всякие ингредиенты которые могут вполне могут где-то конфликтовать с пигментом который вы в кожу вносите то есть когда с кожи вы антисептиком стираете ничего страшного а вносить его в кожу как-то мне это не кажется правильным а что еще у нас там использовать пытаются люди это физраствор да физраствор это набор солей ну как бы физиологическая, практически жидкость человеческая, подходящая ему. Тоже ничего страшного не вижу я, но... Я не пробовала ни разу, поэтому сказать хорошо это или плохо не могу. Не вижу смысла опять, потому что это огромная всегда бутылка, а вам лучше маленькую иметь, чтобы если вдруг испачкали, что-то случилось, выбросили просто одноразовые маленькие вода для инъекции, если уж вы сильно хотите сэкономить. Но только помните, что будет течь и будет сложнее работать. Но опять повторюсь, ничего страшного нету, если вдруг у вас под рукой не оказалось разбавителя для ну, настоящего, для пигментов. Так у нас тут есть вопросы можно ли использовать разбавитель другого бренда пермабленд например я не вижу проблем вообще в том чтобы использовать разбавитель другого бренда при условии что ну более-менее одинаковая основа если это какая-нибудь вот смотрите пигменты до да? жидкие кроющие вот наши жидкие очень кроющие очень концентрированные. до да? пермабленд он ближе к нашим пигментам чем допустим к очень густой Акви. или еще какой-то есть пигмент такой для микроблейдинга, прям очень густой, такой в таких вот мягких пузыречках, софтап. Да? Он вообще какой-то маслянистый, он совершенно другой, у него явно другая какая-то основа. То есть если у вас будет разбавитель там, от аквы или от софтапа, и им разбавлять наши пигменты, мне кажется не очень правильным. Опять никаких исследований никто не производил, никаких данных нету, и поэтому там, утверждать абсолютно точно я не буду, но вы должны понимать, что основа должна быть примерно одинаковой для того, чтобы все было идеально. У нас, кстати, есть амбассадор, у которой я еще что-то как-то рассказывала, у которой не получалось работать нашими пигментами, она не могла понять почему, оказывается, она использовала разбавитель другой фирмы. Я все время говорю, да нет, не может быть в этом причина. Мне до сих пор кажется, что причина была не в этом, а в том, что она вначале, ну, как бы новый пигмент, и что-то там боялась, а потом разошлась, и все у нее получилось отлично, дальше она работает, но ей кажется, что она просто сменила разбавитель на нашу. Все пошло гладенько, поэтому, ну, вот у нас две версии <с> так спирт, вода и глицерин в одинаковой пропорции. Но нет, нет, в разбавителе спирта нет, в разбавителе вода, глицерин и гомомелис. То есть, разбавитель. Там я не видела спирта в составе, М могу врать. Я могу потом. Я как бы сейчас не о химии, не о том, что из чего он состоит. Вот, я просто говорю о том, что он, его задача снизить концентрацию красящего вещества. Вот и все. Это единственное, что нужно сделать. А лить спирт в качестве разбавителя, причем вы ставите в равной пропорции. Это тумач это, это для кожи, чтобы вносить спирт в кожу, по сути. Потому что спирта на самом деле очень мало вот в пигментах, даже вот этих вот водно-спиртовых. Так, вопросов я смотрю сегодня. Мало. Мне кажется, сегодня будет самый короткий вебинар из всех существующих, потому что тема хоть и такая, знаете, насущная, но она не сильно сложная, много тут не, не, не, не поразглагольствуешь. Так, чтобы головка брови прокрасилась более воздушно, прозрачно, можно ли разбавить пигмент для этого или трэш получится. А, ну, получается, что вы должны одинаково, симметрично, неразбавленным пигментом пройтись вот как бы до головки слева и справа одинаково, а потом абсолютно одинаковую часть пройтись разбавленным пигментом, если уж вы очень боитесь, что... Но я сейчас вам покажу, кстати, что лучше сделать. То есть, давайте вот здесь же. Вы можете просто-напросто снизить... Мне надо на, на этот, на латекс. Я сейчас возьму неразбавленный пигмент. Ага. И смотрите, если на небольшой скорости, видно, на небольшой скорости я, да, я пройдусь, там есть... Если сильно присмотреться, смотрите, видно. Есть небольшие такие повторяющиеся тоже опять от того, что мой штрих стабильный, штрихи как бы полосочки. да. Если я снижу скорость, то есть я вам советую не разбавлять пигмент, а снизить скорость. Вот сейчас у меня была скорость там 5,2, я сделала скорость 4. Вот сейчас я беру тот же самый пигмент, вот первый, не разбавленный, просто он у меня там... По дну размазался, не хочет браться, и я могу уже абсолютно так знаете, контролируемо положить точки, вот эти вот, создать вот эту головку прозрачную, не спеша раскидывая вот эти вот точки в нужных мне, так сказать, местах, уплотняя ее вот серединки, уплотняя и оставляя. Такой небольшой урок по растушевке. То есть вот мне надо закрасить серединку и все. Я просто один раз буквально прошлась по вот этому внешнему краю и потом я просто усиливаю вот эту вот середину, которая мне нужна более ярко, если это обычная классическая растушевка, когда мне нужно очень воздушно положить пигмент на краях и ну, плотнее закрасить середину. Либо вы можете это сделать вот таким образом. Главное, я возьму другой пигмент. То есть, просто вот такие штрихи, когда вы… Ну, вот смотрите, я это сделала на другой брови. Вот здесь у меня будет как бы более плотная часть то есть Я всегда за то, чтобы техникой добиваться вот этих всяких градиентов. Вот у меня плотная часть легла, видите, да? И просто такими штрихами, которые как бы вливаются в бровь наискосок, я могу добиться любого градиента, который мне нужен. Видите, вот у меня появились вот такие рассеянные точки вокруг. Штрих наискосок, который позволяет создать мне, а, вот эту вот любую форму очень мягкую примягкую а, могу из внутренней части так у меня тут микрофон, который я стукаю так могу из внутренней части пройти смотрите И у меня получается со всех сторон такой прям градиент-градиент. Просто такие штрихи наискосок, снизив скорость, вот, да, не знаю, вот у меня 4 на блоке. Это крит... ну, такой же, как критикал, он также работает. Вот. И даже если у вас. Так, я верчу, верчу. Так, давайте. Ну, давайте я вот еще вот здесь покажу. Даже если у вас такая прям. Сейчас я э, нарисую плотную бровь. Короче, я за то, чтобы всегда добиваться техникой, вы поняли, да? Потому что тогда остаток более предсказуемый, работа быстрая, то есть, у вас, а, как бы так сказать, заживет кожа лучше. То есть, смотрите, вот такая прям четкая графичная. Так уехала я, вот. Четкая графичная, да, бровь. Ну, некрасивая получилась. То есть вы просто, опять напоминаю, берете и такие. Вы должны, кстати, помнить, что ваша задача, чтобы штрихи у вас были на той же глубине все, на одинаковой глубине. Потому что если штрихи ваши будут ну, и, и, и с внутренней стороны, то же самое вы как бы распыляете. И тут можно середину еще больше прокрасить. И все. И как бы все, ошибка исправлена. Понимаете, о чем я говорю? То есть, буквально 10 штрихов, у вас пигмент лег, но это более безопасно, чем если вы добавите воду и перепахаете головку. У вас будет сложнее ложиться пигмент. А запомнить, запомните, ну, вы же помните, да, что в головке более плотная кожа, более толстая и почти всегда ну, при одинаковой работе, одинаковом нажиме с головки пигмент может уйти вообще бесследно. Вот. а вот этот градиент такой вливать вот так вот, вы можете сколько угодно, то есть вот так распушать головку, там тело, брови, вообще ну прям вообще без проблем, то есть не обязательно создавать штрихи только параллельные. Чем у вас, смотрите, ну получается вполне себе симпатично, да? Чем у вас, что хотела сказать, а? Более воздушная вот эта вот внешняя часть, чем меньше переход у вас между вот этой темной, насыщенной частью и Воздушной части, потому что я очень часто вижу такую довольно плотную бровь, а потом вот так раскиданную еще такой же толщины сверху такую полупрозрачную растушевку, которая явно не приживется. То есть, вот у опытных мастеров это, это, мастеров это такой плавный градиент от насыщенной части и к прозрачной, а у не очень опытных это почти это резкий, прям вот такое ощущение, что в два раза. То есть идет яркая бровь, а потом бах и очень полупрозрачный. То есть, там процентов она не уйдет, либо будет настолько невидной дымкой, что какой смысл было ее делать? Вот. А если вы работаете вот так, не полностью параллельным штрихом, а вот такими штрижками наискосок, то вы можете этот градиент контролировать очень хорошо. Самое главное – не потерять форму. То есть, не создавать штрихи, знаете, как… Так как у нас получился этот вебинар коротким по теме, мы уплыли плавно в другую тему, в растушевку вообще, в основы. Что я хотела сказать? А, знаете, вот такие штрихи, когда вот я сейчас это расширю неравномерно, то есть заигрался и вот здесь вот вылез, потом провалился, потом еще вылез и в итоге потерял форму и получилась вот такая вот волна. Вот главное с этим не заигрываться. А если вы не разбавляете пигмент, то чем как бы так сказать, медленнее работает ваш аппарат, тем проще будет вам его и больше контроля будет над укладкой пигмента. Вот, Потому что до сих пор очень многие мастера работают на аппаратах типа Гиансана, типа Вот. Вот таких всяких корейских, китайских аппаратов, у которых скорость почти не регулируется, либо прям на самой машинке регулируется, не через блок. И они работают настолько быстро, что любой штрих это прям почти полоса. И в таком случае, конечно, лучше разбавлять. Если у вас есть возможность контроля над машинкой, то есть когда ее можно замедлить прям вообще чуть ли не до там, не знаю, трех на критикали, то есть, скорее всего, она у вас не заведется, но вот у меня заводится, ксион заводится с четырех. Сейчас попробуем еще ниже упасть. Выключить 3,5. Он заводится и на 3,5. То есть на 3,5 можно просто спать и создавать вот такие вот идеальные растушевки. То есть можно вообще не смотреть на клиента, просто чувствовать вибрацию, потому что он кладет в данный момент точки на таком большом расстоянии, что не создать градиент, но надо прям постараться. Понимаете, да? То есть не создать вот эту плавную головку. Ну, полупрозрачную можно ее со всех сторон полупрозрачную и когда вы ее создали вы просто середину заполняете и все и получается смотрите у вас какая получается прикольная штука у вас экономия пигмента потому что реально можно Полностью контролировать у вас полностью сухая игла, потому что тут даже намека на каплю нету. Вы его не стираете, он не пачкает вам кожу. Вы эту каплю не стираете без конца, вы не потеряете эскиз, потому что когда вот так вот полностью под контролем задумчиво вы вот такие штрихи совершаете, у вас не будет заглублений. То есть, понимаете, да, вот эти вот минусы плохих машинок, которые нельзя контролировать, не будет заглубления. Почему? Потому что вы не спешите, вы не пытаетесь работать так быстро, чтобы полоски не оставались. Да? То есть, вы здесь можете просто создавать какой-то идеальный, преидеальный градиент, потому что ну, аппарат позволяет, потому что пигменты позволяют. Вы можете работать в любом направлении, задумчиво. знаете Не стирать, пока полностью не прокрасите, потому что очень часто бывает, что… Ну, из-за того, что вы залили там пигментом свою зону, вам становится не видно, где вы работали, у вас там поплыл эскиз, вы поставили руки, у вас вот так все на поллицо грязь развелась, и чтобы вы, ну как бы не портили, вы начинаете стирать, и из-за этого вы теряете свой эскиз и вообще караул охота клиента вообще убить, расчленить и спрятать, чтобы никто его не нашел и вашего позора не увидел. У Кого так бывало? У меня так бывало. Так. Что-то я увлеклась опять. Про аптечный глицерин я говорила. Для волосков пигмент разбавлять не нужно. Чем более быстро и качественно вы положите волосок, тем лучше он приживется. Поэтому нет, не нужно. Корректоры разбавляют. Корректоры я тоже не вижу смысла вообще разбавлять, потому что вам нужно на вот на трешаке, который вы исправляете, поработать вот, как бы минимальное количество времени. И а, пигмент должен лечь туда в максимальном вот, количестве. Поэтому, если вы разбавите, какой смысл? А, вы перековыряете кожу, пигмента в кожу ляжет мало, заживет, когда остатка будет недостаточно, вам придется еще раз делать коррекцию, поэтому смысла нету разбавлять. Так. «Имя в разбавителе в составе вода Гомомелис Грисинсальмеваш, что раствор стерилен». А, ну, знаете, я не, не могу сказать ничего, стерилен ли раствор, вообще стерилен ли каждый пигмент, который а, у вас в руках. Как там, а, Тузенцы набивали себе эти татуировки, а то, что мы делаем, это та же самая татуировка вообще сажей всякие. Ну, как бы, я прям не вижу смысла на эту тему заморачиваться. Я думаю, что он более стерилен, чем если вы сами купите, что-то там разбодяжите. Какой смысл это делать? Уж Лучше тогда просто использовать воду для инъекции, потому что она-то уж точно стерильна. Чё только я не видела. Вот я просто представляю себе вот этот пузыречек, в который, знаете, если его лить, это же жидкость густая, она вот такой плямбой плюхается. Значит, мастер туда чем-то полезет, какой-то пипетка или что. Я постоянно вижу, как мастера, вот смотрите, это у меня стакан, да, вот это набранная пипетка. Ну, зачем ты туда прям залезаешь? То есть, ну, когда можно вот на такой высоте капнуть, да, а мастера берут и вот так прям залезают близко с пипетками, со своими там какими-то носиками, если смотрят, чем они там это делают, когда разбавляют. Или когда пигмент наливают, вот так вот мастер берет, и носик прям почти вставляет в баночку. И потом, когда капля, знаете, бывает капля почти вышла, но он передумал и ее втянул. И все, втянулся пигмент, уже опыленный там физиологической жидкостью другого человека. Я не представляю, чем будут мастера, которые купили отдельно глицерин, отдельно воду, отдельно спирт, это все разбавлять. Какой смысл, когда разбавители как бы стоят так дешево. Вы можете их не, не покупать у нас, допустим, я не агитирую, хотя, ну, как бы, это было бы логично. Я говорю, можете покупать другие фирмы, можете покупать даже больше, вам скажу, какие-нибудь здоровые бутылки в татуировочных магазинах использовать их. Главное не ставьте пятен, знаете, чтобы вам не хотелось потом удалять то, что вы сделали. Вот такие пироги. Можно ли разбавить пигмент прямо в бутылочке, если он заканчивается и чуть подсыхает, чтобы лучше вышли остатки все до капли? Ну теоретически можно, ну буквально там в последней процедуре. Можно, но просто вы же не знаете, сколько капель пигмента в бутылке осталось. Вы нальете туда, возможно, это будет тумач, слишком много. Ну, как бы, да, можно, если уж так получилось, что он у вас почти кончается. Так, какой модификации модули для волосков? Ну, я говорю об этом обо всем на своих вебинарах. Но вот в данный момент я сейчас работала иглой 0,3 просто. Это обычный квадрон 0,3. Заточка какая-то, по-моему, медиум была обычная. Не помню, выбросила э, эту штучку, как его, этикетку. 0,25 на волоски, 0,3 на растушевки и на некоторые тоже волоски. Если кожа толстая. Что тут у меня еще? Мне кажется, что у меня тут почему-то экран такой, что я не вижу все Юрий. А, все, я сообразила. Так. Сегодня впервые работала вашими пигментами очень плохо подавался из картриджа, разбавитель добавила немного, обычно работа на вылете два с половиной-три, сегодня уменьшила до полутора, не помогло, шел плохо. Даже не знаю, что сказать. если вы обычно что за аппарат у вас, во-первых, мне интересно, но во-вторых, это всегда настройка иглы, в-третьих, наши пигменты, они действительно одни из самых жидких, хоть они концентрированные, но они жидкие действительно и чтобы они ну как бы плохо подавался я с этим сталкиваюсь редко но я всегда рекомендую уменьшить вылет иглы до до, до такого размера чтобы хорошо ложился прям знаете нет также только снизу о чем я говорила ага Короче, уменьшайте вылет до тех пор, пока не будет подаваться пигмент таким образом, чтобы вот легкое прикосновение вы даже еще не чувствуете пальцами, но уже остается на коже след. Это вот идеальный вариант. Ну что, самый, самый короткий на свете вебинар. Так, вопросы у нас, я так подозреваю, закончились про разбавитель. Давайте мне вопросы, которые я могу и сейчас поотвечать кратко, но самые интересные я расскажу, покажу. Ты хочешь что? Инстаграм включить? А, да, я уже заканчиваю. Какой смысл? Угу. Ребята и девчата. Давайте. Где ваши вопросы? Тут что-то зависло все у меня, нет? Там все нормально? Угу. я думаю что нам пора заканчивать так прямо в бутылочки для возносков корректоры глицерин. так так так все тут ничего больше интересного белый для тату можно использовать для татуажа но смотря для каких целей мы, кстати, выпустили белый цвет. У нас теперь тоже есть белый цвет, который вы можете использовать. Где бы использовала его я? И почему мы вообще его выпустили? Потому что, во-первых, многие просят нюдовые оттенки на губах. Я уже проводила на эту тему вебинар, и вы можете его посмотреть на нашем YouTube канале, он есть. Для того, чтобы делать нюдовые вот эти цвета в любой из наших цветов, вы можете добавить белый цвет, причем не кисло, чтобы губы стали условно почти белыми, светло-светло-розовыми. То есть, если вы работаете, на афроамериканских, допустим, губах, то а, с корректором лососевым, либо с каким-нибудь очень теплым розовым цветом, вы можете опять белило смешать и работать а, как корректором, чтобы убрать вот эту вот серость, серо-коричневый, вот эти вот а, пигментированность на губах афроамериканских, азиатских. А, я использую его редко-редко для бликов, либо для имитации белых волосков, таких пушковых на бровях. А, Все. Больше я нигде не использую. Я категорически, абсолютно против камуфляжа вот этого, когда закрашивают синяки под глазами белым цветом. Прям против и все тут. Больше скажу, есть даже такая, такое заболевание, как витилига. и мне не очень понятно тоже. Во-первых, пятна мигрируют, меняют форму. Во-вторых, цвет кожи постоянно меняется. И, но в принципе, вы можете соединять оттенки такие очень теплые розовые, какие-то. Светло-коричневый для того, чтобы подобрать, ну и белый, естественно, для того, чтобы подобрать цвет, максимально похожий на текущую кожу, да, допустим, если это лицо. Но вы должны абсолютно точно быть уверены, что ваш клиент не пойдет загорать, потому что ваша работа пойдет коню под хвост или коту под хвост, куда она там идет обычно. Если он пойдет и изменит цвет кожи при помощи ультрафиолета. У меня есть знакомая Светилига, которая страшно любит загорать. и вот так лежит, загорает. И, Подожди, что ты делаешь? <зачем? Зачем? То есть, зимой она практически сравнивается, вся, беленькая становится, а летом она прям вот такая коричневая, пятнисто-белая. Вот! Ну, вот в таких случаях вы можете использовать. Категорически опять я против того, чтобы взять им что-то закрасить, допустим, старый татуаж. Мне вообще не нравится, когда делают белый каял. Я не понимаю, для чего его делают и не приветствую это дело. Вот, но на все на ваше усмотрение. Так, а если я заглубилась на возрастной коже, брови холодным русом и хочу ревайвенком цвет почистить, что можно ожидать в итоге от пигментов кожи? Какой цвет может быть в итоге? А я заглублялась всеми своими цветами. Вы что думаете, я не заглубляюсь? Все мастера заглубляются. Я пробовала ревайвенком, он просто осветляет. Единственное, что как бы чуть краснее кожа после него через месяц-полтора, но это проходит со временем, потому что все равно это какой-то состав, который более агрессивен, чем там, вода условная, и а, не настолько агрессивен, чтобы создать но во время вот этого асептического воспаления пигмент выталкивается с большей силой то есть в это место прибегает большее количество макрофагов которые работают над тем чтобы пигмент условно уничтожить а в этом и как бы смысл работы всех ремуверов и в том числе и ревайвинка тоже вот поэтому он просто посветлеет можете смело работать ничего страшного не будет так, спасибо за всякие комплименты можете открыть тему про волоски с белым светом как работать для «Где место? Короче, слово не поняла. Но я уже рассказала, для чего я использую. Раньше я это делала, уже перестала. Я разделяла волоски, если они слились у меня. Но сейчас я в некоторых случаях, наоборот, волоски сливаю между собой, чтобы пучки образовались. Поэтому раньше у меня была идея фикс, что волоски должны быть абсолютно разделены. Короче, это было давно и неправда, поэтому я так уже не делаю. Где-то такие видео в ютубе мои висят, но я не рекомендую так делать больше. Так. Что такое? Вопросов тут меньше, чем там. Что же это такое? Что не могут написать, я думаю, просто авторизоваться в Ютубе А, народ, у вас не получается написать вопросы. Я поняла, почему сегодня много людей, ну, как бы, но мало, ну, не то, что прям много людей. Реально, YouTube он какой-то менее такой активный. Так вот, надо авторизоваться. Вы должны зайти. То есть вам не даст написать комментарий ни, ни, ни под одним видео в YouTube, потому что вы не авторизованы. Просто вот и все. Так, у меня уходит очень много пигмента, я новичок. Ну вот я сегодня объяснила, как вам можно сэкономить пигмент. И опять я рекомендую, еще раз, я рекомендую вам снять себя на видео со стороны, всю процедуру. И вы в процессе сядете, посмотрите, уже сколько вы делаете неправильных движений, и проанализируете свои вот эти вот действия и поймете, куда вы деваете пигмент. Ну все, ладно. Давайте мне, вот я сейчас выключусь на Ютубе. А вы мне еще минуточку пишите, пожалуйста, ну это пусть будет остается, вы мне пишите еще вопросы на, следующую, на следующий эфир, потому что у меня помощница вытащит интересные вопросы. И, что, честно говоря, мне кажется, что я уже обо всем на свете рассказала, но э, все время возникают вопросы, которые там не раскрылись, а мне, я уже даже не знаю, я счерпала темы, о которых мне можно говорить. Вот, все, короче, закругляем трансляцию. Всем спасибо, что вы были. Встретимся через месяц.